Привет! Привет! Я слышал, ты на отлично закончил шестой класс. Да, а ты как закончил? Я тоже, у меня была мотивация. Какая? Мне обещали новый ноутбук. А тебе что обещали? А мне обещали, что если я плохо закончу шестой класс, то надают по шее. Жиза. Да. Ну, пошли на алгебру. Пойдем. Билдер к доске. Греши, пример. Э -э -э, наверное, вс. Неправильно. Ладно, зачеркну. А может так? Нет, опять неправильно. Ладно, опять зачеркну. Во! И опять неправильно. Блин, ну опять зачеркнул. Сейчас исправлю. Может так? Нет, неправильно. Да можешь правильно писать, я уже всю тетрадь перечеркнул. А теперь правильно? Наконец-то. Садись. Три. Ну хотя бы не два. Ух, какой урок следующий? Английский. Hello, oh, hello. А сегодня мы будем переводить слова. Текст читает ух uh, games. Я, конечно, не хвастаюсь, но я так хорошо читаю, что лучше уступлю своему соседу. Ну, спасибо, выручил. Извините, я сегодня не готов. Тогда читает ух. Извините, но я тоже не готов. Ладно, сегодня не буду ставить двойки. Готовьтесь, завтра всех спрошу. Спасибо. Ну все, я домой. Я тоже. Наконец-то, кончились все уроки, я могу пойти домой. Иду, я иду. А за мной какой-то чел идет. Я прибавляю шагу, И он тоже прибавляет. Ну все, я устал, кажется, до конец. О, это что ли мой друг? Это ты куда убегаешь? Эээ... Потом я вернулся домой, поднялся на второй этаж и пошел крепко спать. У тебя осталось 10 секунд, на то, чтобы решить этот пример. Эээ... Три... Два... Один... нет. Тебе два. За год. Уф. Хорошо, что это был только сон. Пойду-ка еще почитаю алгебру. Пришло время поспать. Делай уроки. Отдай телефон. Отключите ему Wi-Fi. Никаких чипсов. Нет. Уф. А что, что это был только сон? Где мой телефон? А чипсы. Эх, контрольная Да еще и по математике. Можете начинать решать. Ахаха. Какой сложный пример решила время телефона Так, калькулятор 451 целая пятьдесят шесть сотых так и напишу Все, я сделал на этот раз надеюсь не получишь двойку я проверила все получили двойку кроме уха ура теперь выйди и покажи всем как это надо было решать это я уже как-то не помню, столько времени прошло. Ну что ж, садись. Два. Кто-нибудь помнит, что означают эти символы? Можно я отвечу? Отвечай. Первый означает быструю перемотку вперед. А другой перемотку назад. Что? Этот день начинался очень хорошо. И как вдруг я упал на ровном месте. Потом еще раз упал в воду. Из-за этого мне пришлось вернуться домой, чтобы переодеться. Из-за этого я опоздал в школу. Ты опять опоздал в школу. Эх. О, ух пришел. Да неужели Рассказывай стих Ух А я не выучил аха-ха-ха, Двойка Потом на меня вообще упала какая-то капля Я подумал, что это росинка с дерева Но Все так странно на меня смотрели Я осматривал себя и вдруг понял, что это Голубина какаха, да еще какая Все руки в ней извозюкал Потом вернулся домой И интернета не было